Так, вчера на наш простой глинко-песчаный раствор мы приклеили вот этот кирпич точком, который приклеили к кирпичу ложковым постелью, который приклеили к бетонному фундаменту. Теперь мы возьмем, ну, на попалочку поставим. Да, вообще вот так вот. И посмотрим, что будет. Держится. Он держится. Берет и держит. Вот такая вот штука. Да. Чего еще делать? Потом? Давай резко. Это немов тест в квадрате. Всем предлагаю проверять личные смеси, которые они приобрели вот таким вот чудным образом О, нихрена, тут даже я удивился хватит Он рухнет Это не может быть Этого быть не может Ну ладно, ставь еще один Это же интересно Это тест кладочной смеси от немого Александра Как вот мы тестировали нашу смесь Ё-моё! <свист> Четыре кирпича, кирпича на попа, на кирпиче, который приклеен на тычке Который приклеен к бетонному фундаменту Который приклеен... <свист> И вообще они криво стоят приклеить на глину песчаную смесь простую ну что сашка поздравляю вот у тебя клей какой получается так что мы сами смешиваем глину с песком как это получается можно посмотреть что снимаешь надо еще с не могу немов простора, кладочного, простого глино-песчаного вот так, взяли приклеили к фундаменту вот, пожалуйста, Александр, который приготовил его просто... подсушили кирпичи и нагрузили 11 кирпичей сверху лежат, которые приклеены просто к фундаменту снизу ничего, совсем ничего здесь только глина и песок Здесь у нас удержалось... Сколько здесь удержалось? Здесь? Вот на этом точке у нас удержалось Нет, 4 кирпича Таким же образом Который был приклеен вот таким образом Пробуйте! Или обращайтесь к нам Мы сделаем к вам такой раствор Или сделаем печь на таком растворе Или расскажем как его приготовить